Mm. <music> 19 октября делегация Татарстана во главе с Руставом Минихановым посетит закрытие WorldSkills в Абудабе, на котором президенту республики передадут флаг чемпионата WorldSkills. Участие в мероприятии принимает ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Передача флага пройдет в рамках 44-го чемпионата WorldSkills, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Национальная сборная борется в 51 компетенции. Татарстан представляет 8 человек, которые участвуют в 7 компетенциях. В период с 4 по 9 декабря этого года в Казань прибудет делегация из Буддаби, который поделится опытом организации соревнований. WorldSkills Казань 2019-45 мировой чемпионат рабочей специальности по стандартам WorldSkills, который пройдет в столице Татарстана с 18 по 23 августа 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1500 конкурсантов и 2000 экспертов. По 50 рабочим специальностям более чем из 60 стран членов движения WorldSkills International. Для его проведения в Казани планируется построить международный выставочный центр Казани Экспон, будет включать соревнователь Ноузон, павильоны, галерею, конгресс-холл, многофункциональные залы, ресторан. Диана Шилова, Универньюз.